Это вы без вот этих двух считаете. Ну вот, вот смотрите, раз, два, три, done. done. Done. Давайте поэтапно по давайте лучше. Как надо. Ну, так мы сначала должны погасить бюллетень, да, а потом бюллетень. считать. Ну, одновременно мы сосчитали, что будем гасить. Они пусть считают. Ну, так нельзя по закону. Но, ну, ну, ну, правда, нужно же... Вот мы считаем и гасим. Они считают книги. Мы не будем все вместе считать эти бюллетени. Ну, по идее, нужно как бы Мы один этап, потом, потом второй этап. А вы а должны то огласить вы после этапа. Но ну, разве года. нет, уже знаете закон? Сколько Подожди, Все делал будем? Нарушать закон. Я ничего не могу поделать. Ну, мы поэтапно же должны это все делать, правильно? Ну, Но... это просто странно. Они 25 не использовано. и будет сейчас погашено. 526. 15, да? М? может все-таки поэтапно все сделаем поэтапно мы гасим, гасим все смотрят, мы гасим мы сочетали, сейчас гасим сначала дальше считаем гасить, сель. а потом как считаем. Считаем. Как как считаем. Разница, зачем Это большая разница по закону по закону, да, правильно по закону мы делаем, не мы, не не делаем. Не мы считали, сочетали будете пересчитывать? Я нет. я вам доверяю я, Агази... правда, я не понимаю, почему вы не хотите соблюдать закон. Вот и все. Какой... Нет, почему? Мы соблюдаем закон. Мы же не можем толпой здесь считать. У нас вот каждый делает свои обязанности. Может, это считает, это... это поэтапная работа. Есть, если вы обещаете левый. мне. А, мне а? Я очень, очень на это надеюсь. Левый, левый, знаете, да? Просто так не уследить за тем, что делают другие люди, понимаете, так все могут проконтролировать и посчитать, то есть проконтролировать вот этих людей, которые считают бюллетени. Там люди что-то считают, что-то пишут, ну, как бы не проконтролируешь особо, понимаете, Хорошо, да? Абсолютно, абсолютно. Хорошо, я, я, я надеюсь. Вот это сейчас, потом будем считать вот это. Вот они Хорошо. сейчас посчитают это, и мы будем складывать у вас на глаза, будете перепроверять. Нет, ну, просто вот книги же тоже мы должны контролировать, понимаете? Да, что... Мы контролировать. не можем, мы не можем контролировать и вас, и может Меня можете, вернее, точно не контролировать. Я один из вас будет контролировать, вы контролируете. Ну, я просто я про, про, посчитаю книги, поэтому. Вам покажется книжка, все Но все равно в любом случае не можете контролировать книги. Там тысячи... а, вот это это испорчено. Проверили? Проверили? проверили. Да, давайте так все считаем. Как ты то взял, проверь. Да, Да, проверили, сейчас с этим перейдем в да, с Давайте с вами в Вот это маленькое. Это самое маленькое. Вот, да. знала, Наташа, иди сюда, Наташ. что ты можешь сделать? А Насколько? А в лаги или не надо? Было 70%. Что можно сделать? Что можно сделать? Закозы можно вкусить. Флаги наших или не надо. Увеличить, уменьшить 150 выдано. 150 бюллетеней выдано. Нет, это мы получили. Мы получили а, получили. А, получили. Бюллетени. Нет, второй, что там написано? А, получили. Тогда надо вот эту. У нас выдано девятьсот да? Ага. Вот здесь надо уменьшить. Защита есть калькулятора. Так мы сейчас променяем это все. Так у нас там вроде так было меньше, нет? Сейчас мы посчитаем так. Тысяча, Что было... 600, <secondary rien> <elf> это мы выдали, Там было 1570 70... Бросят Так, значит, чтобы было... если обратно вернуть, если обратно вернуть, как было, что будет? Нет, сделайте 70 Сколько это надо написать? Сейчас Давай я сочетаю. Я сочетаю. Я сочетаю. Я сочетаю. Я сочетаю. Я Значит, у нас 974, вот это я <coughs> Нам надо вот это. 974 разделием на 1650, на тысяча например. 73. Сколько сказали? Тысяча 1350. да. Сейчас, да. да. да. объяснить понижать? Наоборот, понижать он для того, чтобы увеличить процент. Нет, а процент а, но, именно проголосовавших. То есть она не влияет никак на этот расклад по кандидатам абсолютно, а просто, чтобы она вас в едином порыве. То есть в принципе явка. Как исправить протокол тогда, если мы уже его распечатали? Не знаю. Что, нельзя, что ли, еще раз распечатать? Антон, Антон. Антон? Антон? Без понятия вообще. Сейчас мне надо скричат. Нам нужно четыре протокола. Да, а четыре протокола. Один на меня, три на наблюдателя. Все, понятно. Все, поднимаем мебельку, потому что извиняюсь. Чего? У достаточно фотографий оригинала? Нет, мне нужно прям... Мне тоже надо... Ну я пришел его ввести еще... Мне нужно ввести... Я сказала... А, вот еще Все заворачивайте, все заворачивайте, убирайте пускай распечатать, только запись и режим. Все. Да, давай. Часть поставим, все нажмем.